С вами Антон Чалей и одна из самых популярных онлайн игр Агарио. Эта игра за короткий срок набрала просто бешеную популярность. Вы, наверное, думаете, что этой игры безупречная графика, интересный и захватывающий сюжет, чтобы бороться с такими онлайн-гигантами, как World of Tanks, World of Warcraft и другими очень крупными онлайн-играми. Но нет. Вы дико заблуждаетесь. Представьте себе, что вы шарик и поедайте остальные шарики, которые являются вашими соперниками. По началу игры вы едите корм и держитесь в кустах, чтобы большие противники вас не съели. Вот это поворот! Это и есть весь смысл о я выделил некоторые правила этой игры и связал их с трюками. Когда вы появляетесь на сервере, держитесь очень тихо и избегайте больших соперников. На кнопку «Пробил» можно делиться на два, чтобы внезапно съесть соперника. Поедая корм, маленькие цветные шарики. Вы становитесь намного больше. Главное, держитесь от больших соперников подальше, а то они вас тоже могут проглотить.